Ну вот теперь пришла в 11, 1-13 ляньте улитки. Все, поживали дождь и поживали улиточки. Вот маленькие. Вот, для. Ай! Вот там большие ляньки. Тут их Вон, маленькая ползет. Ну, в общем. Улитки пооживали уже. Вот на дорожке улитка. Вот ее спряталась. Вот, гляньте, какая высунулась. Ага, прячется, прячется. Да ну, я вас не трогаю. Я просто покажу, какие вы огромаднейшие здесь. Ленте, вот. Да, тут их. Ой. Вот тут тоже тюльпаны есть. Вон там, видите зеленое. Все. Ну. Чеснок какой большой. Помните это да, Алекс, с я нам заснимали, Ой, какой большущий чеснок. Так, а это травка. Вот чистотел. Чистотела много. Ну, вот тоже фиалочки. Так, ну, это я уже у себя в огороде. Тоже, гляньте, улитки. Ой. ой. И прячут усики свои. Вот так вот. Да, высунулась как. Сунулась, как она пока не прячет, не прячет. Вот гляньте какие. Сейчас ляньте, Спрятала. Ой, вот еще. Гляньте какая. Большущая. твоя тоже спрятала. Прячется. Так, ну еще не распустились. У меня нарциссы и корона еще не распустилась. Так, а это частицы, видите? Все, закрыл. Позакрывал. А это что там такое? Жучок какой-то? Или, или, или... Ага, жучок какой-то намок. Ой. Да, сегодня у нас дождик был прелестный. Хорошо, все, пока-пока.